Добрый день. На связи центр обучения компании Инфострой. Для составления сметной документации комплекс 0 оснащен внушительным набором различных инструментов. В мастерской сметчика мы говорим о таком инструменте, как пересчет. Надеюсь, вы согласны со мной. Это удобный инструмент. А при активной с ним работе шаблоны накапливаются, их количество растет, уже становится сложно ориентироваться, и в этом случае требуется навести порядок в библиотеке пересчетов. Приступить к данной процедуре можно в любой удобный момент. Вот, например, рабочая смета. В строке открываю вкладку пересчет и обращаюсь в библиотеке шаблонов. В списке есть несколько шаблонов для индексации строк. Я понимаю, что пересчет с индексами за декабрь мне вряд ли пригодится. Здесь есть операция удалить пересчет. Не беспокойтесь, пересчет удаляется только из библиотеки. Если он применялся для расчета в сметах, то он так в смете и останется. Таким образом, лишние шаблоны можно удалить из библиотеки с помощью контекстного меню. Вот эти шаблоны были сделаны в спешке. По клавише Ctrl-Enter я выделяю лишние шаблоны в контекстном меню. Можно выбрать функцию удалить всю выделенную группу. Еще один практический прием. Пересчет можно открыть и вносим необходимые изменения. Подключим новый справочник. Обязательно сохраните сделанные изменения. В библиотеке присутствует актуальный пересчет, который можно использовать для текущих локальных смет. Есть еще одна интересная функция. Создать копию пересчета. Ее можно открыть и настроить необходимым образом. Не забывайте о такой возможности и поддерживайте порядок в своей библиотеке. Спасибо за внимание. Желаю вам творческой работы. С вами был Александр Курочкин.